привет всем зрителям и подписчикам моего канала спасибо всем за ваши лайки и комментарии это очень сильно поддерживает мой канал и позволяет проекту развиваться мой канал про редкие монеты украины это основная тема они как обиходные и юбилейные очень мне нравится кстати в следующем выпуске я сниму видео о том как правильно почистить монеты и какие средства можно использовать для чистки монет из латуни и меди. Но этот ролик он будет отличаться тем, что он будет не про монеты, а про вот такие вот старинные книги. На самом деле тема книг всегда очень интересна. Это некоторые люди инвестируют огромные деньги в покупку старинных книг. Это не очень старинные книги, но... Есть определенная специфика коллекционирования таких книг, как правильно выбрать, какую тематику, какие года лучше собирать, на что обращать внимание. Именно все будет в этом выпуске. Ну и, конечно, я передаю теплый привет своей маме, которая 25 лет отработала библиотекарем. И вот эти книги я приобрел на барахолке. И вот чтобы узнать, какие книги стоит покупать, чтобы инвестировать, посмотрите этот выпуск. Поехали! А вот представьте мир без книг. Меня тут лично в дрожь бросает, И как-то даже застывает, Вокруг печальное все в миг. А вы представьте мир без книг. Там нет их запаха, закладок, И звука нет, что мне так сладок. Там нет шуршания страниц. И вы представьте мир без книг. Вот мне представить очень сложно, и мне там будет невозможно. А как бы вам жилось без них? Вот такое замечательное стихотворение про книги, про древние книги, которые вы видите сейчас, ну, можно сказать, девятисотых годов, какие-то позже, какие-то раньше. И хотел напомнить по поводу конкурса в одном из прошлых видео ссылочка на видео будет сейчас сверху в подсказке или в описании там разыгрывается как книга про монеты но сейчас нет ни одного правильного ответа нужно было написать что это такое и вы присылаете много разных ответов про город примерно про год но нет ни одного правильного ответа какая страна выпускала это изделие и что это такое пожалуйста напишите мне под либо этим роликом либо тем роликом что это такое давайте я вам сделаю небольшую подсказку покажу ближе а, клейма да что здесь написано почитайте и попробуйте угадать какая это страна потому что правильного ответа еще не прозвучало а, и я вышлю бесплатно вот такую вот книгу а, с монетами а это касательно вот этого изделия. Давайте перейдем теперь к, к книгам. Перейдем к теме книг. Можно рассказать, что сейчас вообще, почему тема книг, коллекционирования интересна. Она была интересна во все времена, во все годы. И наши сегодняшние правители тоже увлекаются. Как она называется? Бу букинистика? Да, да, букинистика называется. Это хорошее идеальное вложение денег, как в книге. Ну, у меня нету настолько древних книг, вот похвастаюсь О, да. одной из. Ну, да я э, угу. Сейчас я покажу. Вот это одна из самых моих таких гордостей. Это книга 861 -го года, титульного листа не имеется. Это песни собрания Рыбникова. Э, Рыбников собирал э, былины, все э, ро роскоzни, сказки, все, все, все. Потом его почитатели выпустили вот эту книгу. 1861 году угу. время до Владимира богатыри старшие и чем интересна эта книга чем, она интересна с исторической точки зрения вот то что мы изучаем по истории мы можем сопоставить то что здесь изложено например вся книга здесь прослеживается например святая Русь Великая Русь вот а Москве, ну, о Питере не слово о том, что это столица, святая Русь, и везде город Киев, стольный город Киев. Вот об этом говорится не Киевская Русь, не там Москва столица, а вот Великая Русь. Истольный город Киев. Ну тут все и Амурами обо всех наших, и Ольги, и Олеги. Вот очень интересно, супер. Зачитаться можно и сравнить и сделать выводы. Вот это историческая запечатленная э, правда, скажем так. Угу. Поскольку потом преподавалась и так, и не так. И вот, А здесь все о богатырях и Русь, Великая Русь. И и садко, а вот Москва отдельно, но она не называется стольной, не uh -huh. стольная, стольный град Киев. Вот uh -huh. как-то так. И как... А Москва называется просто каменная. Вот каменная Москва, и все. Белокаменная, каменная, но не э, где не упоминаться, что это стольный град Москва. Вот с uh -huh. этим тоже как-то так гордость вперед. А вот такой вопрос еще по этим книгам. Вот э, дальше, какие тут еще, как понять ценность той или иной книги, вот с точки зрения инвестиций, в, вкладывать в нее деньги? Вот какие еще книги? Какие так, вот то, вот что я показала, книги э, особой ценности до 1861 года ценятся. Угу. Э, дальше идет э, тираж. Каким тиражом была издана та или иная книга? Если тираж тысяча, три тысячи пять тысяч то это э, нужно искать вы видите в каком они состоянии это 899 а -а -а. книга но видно что человек работал но нужно 1860 и раньше да да но это редкость опять же такие это такие редкие вещи они достаточно дорогостоящие и не везде э, есть датировка дата да не <как> дата а тираж и угу. титульные листы, как правило, выдергивались по году. Почему? Пос ну, потому что преследовались все эти литература, революционная преследовалась. Вынуждены были люди отрывать титульные листы угу. для того, чтобы их не вынуждали. Что еще? Что вот это за книги? Так, угу. смотрите. Вот это тоже интересная, кстати, книга. Она специфическая железобетонные сооружения 8, 912 год для учащихся и практикантов ну из этой книги полистав не прочитав ее я поняла насколько мы дремучие вот э, железобетонные эти все конструкции пришли к нам из Америки и Англии. Э, э, они были запретены где-то в 1850-х годах. Ну, в общем-то, небоскребы начались э, uh -huh. после этого времени в Америке и, и строятся. Вот. И э, оказывается, здесь два тома, это полное собрание. И у нас тоже они строились тоже уже с девятисотых годов. У нас были то, что сейчас там кто-то покупает квартиру, говорит, тут не было. Достали mm -hmm. на железобетонных конструкциях. Да нет, были железобетоны. Они были примитивными, но они были. И вот архитекторы современные могут вполне пользоваться этими формулами. Материалы-то изменились, mm -hmm. но вот эти, которые были в Америке, небоскребы сколько лет уже стоят. Mm -hmm. Все по этим формулам. Ну а вот, еще даже и, ну вот, смотрите, например, вот они примитивные такие блоки, вот uh -huh. это железобетонные блоки. Uh -huh. Я, кстати, в таком же квартире живу. А что еще, что еще здесь история древняя? Ясно, что очень интересные книжки, связанные с монетами, всегда книги, связанные с древними монетами, довольно дорого стоят на аукционах везде. кстати говоря, у меня где-то есть каталог. Но он после дореволюционный, угу. довоенный. Вот надо будет поискать. Он промелькнул, я его отложила и все. И вот а такие а тоже. Вот психология. Ну, вот это медицинская тоже литература. У есть еще много книг медицинских и Петроград. Да, это вот 16-й год, Петроград. Э тоже это все современное. Угу. На сегодняшний день переиздается. И у профессионалов. Ценится. Прям такая бумага, фактурно, интересно. Да, М -м -м. А вот я вижу футбол. А что это за футбол? Тематика футбола, я знаю, интересно. Люди импелы собирают значки. Да -да -да. А книжки? Вот те люди, которые собирают выимпилы значки, Смотрите. они покупают вот такие книги. Что это вообще за книга? Совершенно верно. Это ну, коллекционная, я не назову, но очень мало их. В интернете не найдете, скорее ага. всего. У меня что... каким-то чудным образом. А ну полистайте, что это за книга? Большое количество. Что них что в них вообще показывается? Так в этих это книга 950 -го года. Здесь а футбол, о футболе, о играх. О командах существующих. Ну, то, что вы в интернете можете и не найти. Это вот таблицы игр, да, вот заполнялись они вручную, даже календари вот этих игр. У меня тоже их есть в количестве. Описывается, кто судил, какую игру, с каким счетом. Там и есть Капец. составы команды. Это, ну, кто футболом увлекается, это не частые ага. книги. Тут и 46-й год. Ну, вот Времен... А что дальше? Какая еще фута? Ну, это ага. тоже о футболе. Это чуть-чуть. Здесь, может быть, инструкции там, обучения футболу, а тут, получается, нет, это вот э, больше футбол, кубок, то есть какие-то конкретные, э, да, конкретные это матчи. Увлекались в Советском Союзе очень серьезно футболом. Вот ага. выпускались календари, которые заполнялись вручную пытались тоже угадывать списки команды. Угу. Вот, например, вот вручную заполнена, да, Класс. таблица. Видите, 51 -го года. Тогда. Э, ну, спасибо еще. А какие еще книги вот вот ценятся? Вот с чего начать тогда э, вот свою коллекцию книг? Пос посмотреть на тираж, смотрим на состояние тираж год. А, да, то есть год если, до 1860-го, это уже интересно с точки зрения прям Совершенно инвестирования. верно, угу. да, вот кулинарная те, те, тематика кулинарная очень тоже востребованная. Ну, у меня на сегодняшний момент нету. Могу показать репринт на издание. У меня ага. есть одно кулинарное. Сейчас я вам покажу. Еще сейчас один покажу. А давайте, давайте сразу что-то за две. Я как раз так. увидел, что есть две книги. Так, ну вот это вот репринт. Образцовая кухня домашнего uh -huh. хозяйства. Здесь что рецепты... Что такое репринт? Репринт — это то, что издавалось один в один уже после революционные годы. Но uh -huh. в 91 например, после развала Советского Союза бросились все издавать эти репринты. Uh -huh. Это 91 -го года, берется книга старая, 900, 1900 -го года, и э, один в один переиздается, как она была. Просто uh -huh. вот. А какие цены? Вот книжки, вот футбол, вот это, вот психология. Как правильно оценить с точки зрения денег такую книгу? Сколько она может стоить? Ой, ну вот это тут зависит, зависит от многих да, факторов. От, чего зависит? От, от множества факторов зависит и вплоть до курса доллара. Все это зависит, состояние финансовое наше. Угу. А это что за книга? Так вот эта книга тоже моя одна из любимых. Ходячие меткие слова. Михельсон это составитель словарей ага. всяких разных. вот тут на любой странице можно открыть дело в шляпе например, вот мы открыли, что это значит, откуда это пошло. Например, дела давно минувших дней. То, что в обиходе до сих пор может быть. Дым коромыслом, например. Дыхание сперло. Тут что не возьми, любую страницу открой, и мы можем первоисточник найти. Откуда это пошло? То угу. ли это какой-то писатель высказался в каком-то произведении, то ли в, в каком. Ну, то ли в песне в какой-то было. Откуда это все пошло? Вот интересно. Просто. Метеор. Вот почему начали называть. Очень много, конечно, уже на сегодняшний день вышло. Mm -hmm. ну, Полистать и на любой... Ну, вообще. Окей. Mm -hmm. okay. Хорошо. И тогда, э, вот завершая этот выпуск про книги... Э, что можно подытожить? С чего стоит начать коллекцию, если хочется вот так? Ребят, ну к чему тянется ваша душа, с того и нужно начинать. Кто-то собирает литературные произведения, кто-то собирает словари, кто-то собирает архитектуру, кто-то э, живописные какие-то вещи собирает в литературе, кто кулинарные, опять же таки. Это по интересам. Ну чем старее книга, тем она ценнее. Чем меньше тираж, тем она тоже ценнее. Есть книги вот после девятисотого года. Постараюсь, может, в следующем разу подготовить такие угу. вот 3-5 тысяч экземпляров. Маленькие, маленькие тиражи. Маленькие тиражи, они тоже этим ценны, угу. поскольку их сохранилось немного. Окей. Вот так немножко мы э, рассказали про э, такие древние книги. Это Шиллер, это немецкая книга. Тоже есть у нас любители и почитать и, вот, ст ст старый готический стиль. такой интересный да, да, Не все немцы, кстати, могут читать, правильно переводить uh -huh. на сегодняшний момент. Это старый, это тоже там uh -huh. какого-то 900 -го года книга. Uh -huh, uh -huh. -го. Понял. Ну что ж, друзья, э, пожалуйста, пишите ваши ответы, что же это такое, здесь в комментариях. И получите замечательный вот такой каталог с монетами. До новых встреч. Давайте завершать. Всем пока.